Пандемия коронавируса по всему миру не только изменила жизнь многих студентов, но и поменяла правила приема документов. Так, в 2020 году прием документов и набор абитуриентов в Казанский федеральный университет пройдет онлайн. Вы знаете, что в текущем году в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации вся приемная кампания у нас проходится в таком онлайн формате. В онлайн формате проходит и прием документов, и вступительные испытания. По словам Тимирхана Альшо, в этом году порядок приема для иностранных студентов слегка изменился. Набор документов начался еще в марте этого года, благодаря чему абитуриенты смогут раньше приступить к вступительным испытаниям. Таким образом, мы смогли достаточно рано, ну, необычно рано начать э, вступительные на испытания э, здесь, в нашем университете. Они начались у нас э, буквально в конце июня. И вот в настоящее время они продолжаются. До 4 июля будет продолжаться первая волна, сдаются все основные испытания, все, все основные предметы, сдается русский язык. Так что у студентов есть все возможности. Помимо этого, из-за возможных технических проблем вступительные испытания могут проходить вплоть до октября этого года. Вторая волна, мы планируем ее проведение во второй половине июля. Далее в основной срок приема значит, экзамена в августе. Вообще в целом, в соответствии с приказом нашего ректора, локальным актом, а у нас вступительные испытания могут продолжаться до октября еще месяц, То есть мы вполне можем организовать этот прием. Тем более мы понимаем, что одна из проблем, с которой сталкиваются наши абитуриенты, это плохой, не очень хороший интернет, особенно те, кто в настоящее время находится на территории стран Центральной Азии. Не у всех дома есть хороший интернет. И несмотря на то, что первый семестр грядущего учебного года, возможно, пройдет дистанционно, руководство университета надеется, что первокурсники все же смогут прийти в кампус университета. Лев Диденко, Ленардо Универ Ньюс